может быть еще такой момент. Да, очень часто он встречается, обратите внимание вот как раз очень хороший вопрос, спасибо что его задали. очень многие озадачились вопросом своего семейного древа и родственников, пока они живы, начинают щипать на информацию. Надо знать. Да, а они молчат как пленные партизаны на допросе. Вроде бы и, наверное, и скрыть-то им не особо есть чего, но что это было 20-30 лет назад, но кому это интересно сейчас. Да? Все же это можно обыграть в различной степени, но тем не менее все равно молчат. Здесь может сыграть большую роль следующая проблема, следующее влияние. Дело в том, что ваши родственники, они, то есть напрасно вы совершите большую ошибку, если будете воспринимать их как самостоятельный ведающих, что они творят, с волей, с разумом и так далее. Каждый человек включен в какой-то свой эгрегор, всегда. И этот эгрегор регулирует сознание человека прежде всего понятиями хорошо и плохо. Воздействует он на него включением чувство стыда, это такая глубина, чувство совести, это такое глубинное качество человека, как внутренняя мораль. Она есть у каждого. То есть это врожденное качество, оно записано в Я есть, обязательная программа, которой человек должен здесь присутствовать. Если у человека нет врожденного чувства совести и стыда, то скорее всего у него какая-то поломка в программе случилась. И вот это у нормального, у здорового человека это чувство всегда есть, но оно не приписано ни к чему, то есть это всего лишь функция, программа определения внутреннего правильности и неправильности своих поступков. Любой эгрегор старается прежде всего эту программу зацепить и зацепить на себя, на собственную алгоритмику. То есть писать программно, что есть хорошо, что есть плохо, чего надо стыдиться, чего стыдиться не надо. Поскольку эта программа есть, она очень хорошо вписывается в любой эгрегор. Соответственно, ваши родственники они точно так же вписаны были и, может быть, до сих пор сейчас находятся вписанными в какой-то определенный эгрегор. И этот эгрегор говорит: эту информацию отдавать не надо, эта информация постыдна. И оно лежит внутри сознания, не востребована эта информация. И родич никогда ее не отдаст только по одной этой причине, он думает, что это постыдно. С точки зрения эгрегора это не всегда скажем так, действуется и делается на пользу человеку. В большинстве случаев эгрегор заставляет чего-либо стыдиться и скрывать какую-то информацию, потому что эта информация может послужить угрозой ему самому, то есть связи между человеком и эгрегором, я понятно объясняю? Стоит человеку только эту информацию поднять на поверхность, связь между ним и эгрегором может быть разрушена. Более всего на свете эгрегор опасается, что свободный, добровольный донор выйдет из-под влияния. Соответственно, как только эта информация чуть-чуть к ней прикасаешься, да, сразу сознание схлопывается в ужасе, в кошмаре, в амнезии, человек сам не ведает, что он творит. Поэтому прежде чем скажем так, воздействовать на своих родственников да, с целью, чтобы они отдали эту информацию, их надо из-под этого эгрегора выводить. А -то, конечно, не хотят, а кто их будет спрашивать? Их надо сначала предварительно закрыть от этого эгрегора, закрыть от эгрегора, который запрещает отдавать информацию. Это может быть христианский эгрегор. Например, человек под иконами ну, вообще слова сказать не может, увидите его в лес. Там христианство не имеет права своего влияния. Кстати, имейте в виду единственное пространство, где система не имеет права влияния на человека. Это очень яркие, мощные природные источники силы. Поэтому в пустыню, в лес, в глобу куда-нибудь, да, подальше от населенных пунктов, там, где нет, не стоят церкви-резонаторы, уводите своего родственника и позволяете ему все раскрыть. В крайнем случае закрыть, убрать икону. Если и то, и другое не получается, то есть родственник уже достаточно престарелый, живет в городе, ниоткуда, никуда его не вытащить, есть рунические ставы, специальные рунические ставы, которые закрывают человека от из -под реального пространства. Вот тот, кто будет изучать руны или сейчас изучает руны, Салой впоследствии, даст этот став, он называется открывашка, специальный такой став, сделанный для того, чтобы закрыть человека от эгрегора, чтобы эгрегор не влиял, хоть какое-то время не влиял на него. И в этот момент можно из него изымать взимать информацию. Это программа страха и стыда, которая включается, эгрегор при прикосновении к определенному блоку информационному не срабатывает. Стыд внутри остается, но он уже не направлен конкретно на эту информацию, человек начинает раскрываться. То есть прежде чем изымать информацию своих родичей, надо предварительно хорошо подготовиться. Потому что так они не отдадут. Это не их вина, это их беда. Они по много лет жили, например, под христианским эгрегором, который им точно внушил, какая информация не нужна. Но кто вам расскажет, что в семье были колдуны? Да никогда в жизни не расскажет. И пока не возникнет ситуация, когда вот все, вопрос жизни и смерти. Вот тогда они начинают как-то там что-то колоться, да, когда понимают, что ну надо уже рассказывать, потому что, потому что вот уже, уже надо что-то делать, вот что делать, а так нет, молчат как пленные партизаны, как будто этого ничего никогда и не было. Вот поэтому конечно и из каждого родича надо прежде всего понимать, какой эгрегор над ним доминирует и как он может на него повлиять. То есть подождите, подойдите к вопросу как ученый. Прежде чем что-то исследовать, исследуйте все аспекты формирования сознания человека и поймите, откуда, он, откуда можно ждать проблемы. Он вроде рассказывает, рассказывает, рассказывает, он подходит к определенному барьеру, начинается ярость, паника, иногда люди себя вообще себя начинают вести, себя крайне неадекватно, там за топоры хватаются. Все бывает, да? А иногда просто вот сознание теряет, потому что вот такие блоки стоят, такие запретные программы, не прикасаться, не рассказывать об этом вообще никому никогда, потому что плохо будет. А все почему? Потому что выдаст человек эту информацию, поднимет на поверхность, и глядишь, он перестанет быть для этого эгрегора уже простой марионеткой, он наберет свою бытийную массу, потому что бытийная масса это опыт, в том числе и родовой. И чем больше у тебя этого опыта, тем сильнее ты становишься. И для эгрегоров ты становишься уже не уязвим. они тебя просто так скряпчить не могут. Они уже вынуждены тебе будут давать высокую цену, что им крайне невыгодно, это мы уже обсудили, им крайне невыгодно ваше время оценивать дороже, чем время вашего соседа. Но эгрегор как раз и самая основная задача сделать все, чтобы вы себя обесценили. А значит и память свою вы должны забывать добровольно. Вот такая вот, к сожалению, запутанная система.